Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос, как работает в лоджике функция freeze и вообще какие у нее особенности, для чего она нужна. А, ну, дело в том, что функция фриз она в первую очередь создана для экономии ресурсов компьютера. То есть, когда у вас очень большой перегруженный проект, а, особенно это касается синтезаторов, меди инструментов, а, они бывают очень требуют большого ресурса компьютера процессора чтобы обработать все это в реальном времени и воспроизвести звук соответственно появилась функция фриз которая может скажем так заморозить трек и э, воспроизводить его до тех пор, пока вы не захотите что-то в нем поменять. То есть, например, вы записали какие-то партии синтезаторов в MIDI, хотите, например, работать с вокалом, но у вас уже все э, просто останавливается, спотыкается, проект еле-еле играет, э, но при этом вы еще не готовы переводить все в аудио, то есть вы не готовы избавляться от MIDI, то есть вы, есть вероятность, что вы захотите что-то поменять, что-то отредактировать. И вот в таких как раз случаях э, функция Freeze очень помогает. То есть, когда еще проект не на финальной стадии, а я напомню, я всегда это во многих видео говорил и продолжаю говорить, я всегда приверженец того, чтобы когда вы закончили работу над аранжировкой и уже хотите двигаться дальше, я советую сохранять отдельную копию проекта и в ней э, переводить все миди э, в аудио. То есть, чтобы не было миди-инструментов, а э, все миди-инструменты были... Ну, скажем так, напечатаны или переведены в а, аудиоформат. А, Преимущество этого я, наверное, расскажу в отдельном видео, посвящу этому, а, потому что много нюансов, которые стоит обозначить, но так или иначе. Это же, что касается готовой аранжировки, но в процессе работы и когда ресурсы компьютера не позволяют, функция фриз очень полезна. Итак, что же делать функция функцией фриз на практике? По сути, у вас в папке проекта, я, например, использую именно папочный режим сохранения проектов, то есть не package, а именно folder. И у меня вот здесь есть, собственно, папка с аудиофайлами, где есть аудиозаписи какие-то там использованы в проекте и вот есть папка freeze files она сейчас пустая потому что у меня здесь нету нигде фриза то есть, по сути, как бы физически это происходит так, что у вас, когда вы переводите трек в режим фриз, у вас, скажем так, в фоновом режиме создается wave-файл, и, по сути, дорожка играет и воспроизводится этот wave-файл, который будет помещен здесь в папке freeze. А, как только вы захотите обратно расфризить, скажем так, то есть разморозить а, этот трек, у вас этот файл исчезнет до тех пор, пока вы заново его опять не заморозите. Ну, думаю, что с этим понятно. Итак, как включить функцию freeze? По умолчанию она отключена в лоджике, то есть, ну, точнее, ее кнопка отключена. Для этого у нас есть, можем control-click, -клик, кликнуть по-любому из треков. И здесь есть такая закладка configure track header, то есть, конфигурировать то, что у нас здесь отображается. И у нас вот есть, есть кнопка freeze. И таким образом у нас вот появилась кнопка freeze. Uh, и давайте попробуем ее нажать. Сразу скажу, что для uh, в этом случае у нас, скажем так, запишется вот в наш этот фоновый uh, WAV-файл все настройки проекта. То есть, если мы, например, здесь поставим какие-нибудь плагины, uh, ну, соответственно, наш синтезатор, конечно же, uh, он также будет записан в файл и вы ничего не сможете поменять на этом треке. Вот я сейчас включил фриз. Вот сейчас происходит фризинг. И, соответственно, в данный момент... Mm -hmm. То есть вот создался фриз файл. Он создался в формате AIF. То есть не WAF, но по сути это одно и то же. И э, именно он сейчас и воспроизводится. То есть э, на фризовом канале у нас воспроизводится вот этот файл, который находится в папке фриз files в папке проекта. с Таким образом, если я захочу здесь что-то поменять, вот я навожу мышку, и мне показывает, что у меня э, дорожка заморожена, и я просто не могу даже открыть. Э, синтезатор, потому что по сути он сейчас просто не активен, то есть он выключен, чтобы освободить процессор от использования ресурсов. То есть таким образом я даже не могу ничего подредактировать. То же самое касается плагинов, то есть я не могу поставить новые плагины, я не могу их поменять, я не могу изменить настройки, потому что все записано в тот самый и файл который у нас создался в папке. Естественно, мы здесь ничего кроме громкости менять не можем. Ну, думаю, что это понятно. Таким образом, если мы захотим что-то поменять в дальнейшем, например, то есть мы поработали над проектом, мы его доделали, сделали полную ранжировку. И после этого мы решили что-то поменять. Мы можем его сделать, разморозить что-то сделать какие-то изменения, опять заморозить, если это нужно. То есть, опять же, вы не сможете не только редактировать сам канал и настройки, вы также, конечно же, не сможете редактировать что-либо в самой области трековой. То есть, вы не сможете менять MIDI, вы не сможете ничего менять местами, потому что по сути этот трек, как уже понятно, просто заморожен. Вот, поэтому, если какие-то вы попытаетесь сделать машинальное действие, лоджик вам сразу скажет, что этот трек заморожен хотите ли вы его разморозить чтобы принести какие-то действия ну и когда вы выбираете анфриз то у вас трек обратно превращается в обычный э, размороженный трек и вы можете уже что-то делать что-то менять то есть так работает фриз и вот в таких ситуациях он собственно бывает и нужен а в остальном в принципе можно обойтись и без него если ваш компьютер позволяет и ваш проект загруженность вашего проекта позволяет работать без каких-либо проблем Uh, ну что, в этом видео все. С вами был Дмитрий Урсул. Uh, задавайте обязательно свои какие-то вопросы. Самое интересное, я обязательно uh, uh, дам на них ответ вот в виде такого видеоформата. Увидимся в следующем видео. Всем пока.